Всем привет дорогие друзья, с вами Блок Сегодня мы поиграем в игрушку про Симулятор заправщика Ну чтобы разнообразие какое-то было все-таки А то и мы играем в ведьмака там Симулятор вора одно и то же каждый раз А вот сейчас будет разнообразие Эта игра получается наподобие Гастейшна, не надо развиваться Там сразу уже идешь и все На работу устроюсь, сразу на работу устроюсь Будет нормально Возьмите что-нибудь себе покушать пусика, И заверите чайок Пока мы будем заправлять машинки Так, а ч никто не заезжает, я не Кого заехал? Да кто там стучит? Ее кто у вас ездит мучил? Давайте поздравляйте. Стучал, стучал. Да я сейчас буду заправлять, если стучить неправильно. Во, сейчас Ну как тебе заправлять? Нет, ты не будешь заправлять. Поучись и мать. Ебать, не за трэш. Бля. Да стой! Я уже минус 200 долларов. Бля! Стой! Стой! Да выиг-то куда? Так да куда ты вылетил? Стоял. А, что ты заправляешь? А давай Я что я ещ ⁇ вообще не пробежала. не ещ ⁇ приехал. дай заправил. Вс ⁇ ты заправил, снижай. О мо, их там, где будет за Где твой бак? Куда ты уехал? Ой, без Ой. а то я уже минус 100 долларов, ну, в смысле, да куда я, как я отрабатываю это будет в смысле, стой, да куда ты вылетаешь, в смысле, да, не, да дай лучше живой что ли, у меня на меня нападает, пошел ты нафиг, я не хочу, это какая заправка, я не поеду, что творится, в смысле, да дай заправить, пожалуйста, дай, стой, стой, стой, стой, Они, они ведь слушаются сочетается да заправка за да он летает куда ты куда ты за округ залетел вполне не хочет слушать смык куда? куда и что происходит вообще почему она ну как это так то блях <смех> что за издевательство <смех> блятка ну стой кодай да куда она все опять? Что происходит? Ну в смысле? Ну как я должен доставать-то теперь? Ну что происходит? Ну что это такое вообще? Что это? Уже 5 часов, сейчас меня выгонят, нафиг. Я должен буду... Тысячу... А, ну вроде остановилась. Ну как тебе теперь взять? Они... Они все забагались. Что происходит вообще? Все шланги забагались. Что происходит? Что последний не берет. Дай, пожалуйста, дай. Пожалуйста, дай. Да ну почему ты... Я пришел на работу, дай, дай. В смысле уже в 6 часов у меня выгодят, я с долларов буду делать. Ну что, происходит Да-да-да. отправляй в пользу. Ну пожалуйста. Дай, дай! В смысле, как так можно было сделать? Что это? это что тебе ламба что ли? Ну, это не люстра вообще, дай! Я а. что делаешь? Ты честно клиентов, блин, будешь. Да куда ты улетел, с Сейгарыныч? Стой! Пошел! Все, я увольняю отсюда из заправки, это какая-то страха. Ну а что я делаю, это мне тысячу долларов, я даже ничего делаю Дай, ай, пожалуйста, там проблема? ну не хочет браться, ну все, я просрал все, Нет, теперь все, все, а, нет, уже не дадим, я тебе ну что я теперь делаю, я ну давай, пожалуйста, такой вредный бляха, ну я пошел ну да, наша заправка работает с 9 до 21.00. Юз пик. Ну, меня сломалась, короче. Пикал Юз Use... не могу. Еще. Ну, не берется, Ну, не берётся. Я взял, на улетела. Ну, что это за фигня? Ну, и меня убило в конце машины, Ну, правильно. Ю, you... Получается, а, минус 1100 долларов. Окей, хорошо. Ну, сейчас будем отбиваться. Давайте, по одному только. По одному я не буду Давайте, по поезжай, давай, подъезжай. Давай, кого заправить надо? Кого? Давай туда давай, туда заезжай. Заезжайте, давай. Вон, давай. Стой! Ты неправильно заехал. Во! Сколько нормально? Сейчас заправится будет все хорошо. Они тоже в прошлый раз. Что это вообще было? Оно а останавливается и наезжаем на Человек мини заправляем 2 секунды уезжай 2 секунды. Что нормально он вот нормальный человек торгуется бляха ну что ты делаешь стой да не, сейчас все опять минус будет Ну что ты делаешь так да куда ты скинул нет все не, не буду заправлять не Надо заправляться Заправляйтесь нормально Заправляйте долларов Давайте нормально заправляйте Я, я буду защищать, отдел охранители вообще на Попробую только врезаться. Ага, сейчас пошел. Будет он пуляк, врезаться, мой клиент. Не будет. Да. А, пошел туда же. не нет, не таких я не запробую. Вот, ты меня все бабки отобьешь. Да, красавчик. Я буду тебя защищать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 2-4 нормально, вот это нормально Это а на 5 секунд, приезжает лишь бы хаос навести. Не, мне приезжать в другую заправку, не надо. Нет, нет, Не надо! Не надо, я куда ты ш ⁇ л? все равно вредишь. Вообще блевать, что ты тут стоишь, блядь. 300 батт, ну... блин, 4 часа уже. Я не от обвинений. Да я крайне невозможно. Куда ты вред? Ч ⁇ Не, не, не, не, не, не, я буду заправлять это нормально когда классный уйдет не буду даже, даже не просить нет процентный будет не а норвом начинать куда это провод ну, что это а куда это как это а куда это куда куда это это куда это куда это куда это это то 26, вот деньги. У меня. Только деньги, и я только и за деньги не выкинул. Серьезно, только и за деньги. Не было у тебя денег, не пошел. Нет. тысячу сто. хотя бы надо. Я не прошу больше а Да ты нет, стой! Отправляемся, хорошо. Так, блядь, хорошо они а будут. Заправляемся, стоим, заправляемся, хорошо. Нормально, спаситель. Слушай, вот, мало, бля. Мало. Уезжай. Давайте, быстрее, быстрее все, давайте. Заезжаем, заезжаем, заправляемся и уезжаем. Нафиг. Все. Наш какой девиз? Нет, уезжаем. Дебилы. И что здесь такое происходит. Нет, нам этого не надо. Давай. Нет, нет, нет. Ты будешь заправляться в другой заправке. Уезжай, давай, давай. Давай, я тебе... Не хочешь, чтобы ты А я тебе предлагал уехать по-хорошему. Я предлагал, ты отказался Это твое дело. Мое дело было пригласить все, я заправился. Все, есть. Yes, 800 долларов. О, видишь, я вообще-то зар... Эээ, куда? Стой! В смысле, в... в смысле в минус? Я заправлял! Это... Э, остановите! Это не мое, это уже следующий там коллега должен быть разбираться, это не я. Не в смысле? Я окончил уже свою смену, пошел ты да нафиг. Что это такое, целующе? Там оборзели, что ли? Где? Где тут вообще, а? такой серьезно автомойка ну, прикол смысл ч за начальство говно я не понял э, вы где там следите в смысле курить нельзя то сейчас буду курить нафиг давай я буду сейчас курить Стой. сейчас нормально не взорвем, нахрен все остался ну, конечно жаль что нельзя делать все направка голто все не едь не надо нет нельзя сюда ехать начать говно меня в минус заработок в минус всегда пошел нафиг не езь сюда не надо уезжай домой иди домой на другую заправку ехать не надо сюда ехать не надо тут плохо тут не платят вс нет не едь сюда Заправ говно, все. Бензин моча. Лимона да. Лимонадом заправляю, ты ч? Иди от. Пошел нафиг. Такие машины раздавливают и заправляют. Не надо. Не надо ехать. Это плохая заправка, и мне уже минус 40 сливать. Я все, я пошел на пляж поплаваю. Мне надоели. Айду поплаваю. А можно поплавать? О, хорошо, поплаваю. Все, я поплавать пошел. Ну, короче. Как -то, как -то сказать. Тут такая вот игрушка, конечно. Поугарать можно, в принципе, на самом деле. Поугарать, скачать так. Она весит мало, вообще, общем, мегабайтная весит даже не весит. Поугорать можно, конечно. Но, в принципе, проходить, конечно, тут. Ну что, проходить? Вот и все, я уже... В ну, принципе, я попробую вот за... 5. Так, все машины тут заканчиваются. Я пош... я в горы пойду по путешествию Тут поспокойнее нету никаких этих тупых машин, заправок нету. О, хорошо, гармония, весело. Я понаблюдаю, как они тут трэш творят. Ну, в принципе, что тут сказать, конечно. Это, конечно, капец, да. Тут нечего больше сказать. Ну, прикольно, на самом деле. Советую каждому поиграть, поиграйте в принципе, не пожалеете на самом деле. Надеюсь вам видео понравилось, если хотите больше подобных игрушек, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и бонусов. Все это можно найти по ссылке в описании под видео. И всем пока-пока.